Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Весы на январь 2020 года. Прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, хочу с вами поделиться очень важной новостью. В этом месяце мы начинаем новый набор в мою школу астрологии. Поэтому если вы хотите научиться анализировать натальную карту от «А» до «Я», то обязательно оставляйте свои заявки. Сделать это можно либо через мой сайт, либо написав мне на почту. Кто проявит желание обучаться, получит первые уроки в подарок. Дорогие весы, в январе у вас будет полностью заполнен планетами четвертый сектор, который отвечает за недвижимость, семью, родителей и за любые темы, которые касаются перечисленных. Поэтому в целом этот месяц можно назвать очень семейным для вас. Это может быть период, когда вы посетите свой отчий дом, свою родину. Это время, когда вы можете приезжать в гости к родителям, к вам родители могут приезжать. И в целом в этом месяце может решаться какой-то очень важный финансовый вопрос, который касается темы недвижимости. Например, вы возьмете ипотеку или уже сумеете выплатить какую-то значительную часть ипотеки. Это может быть месяц серьезных покупок для дома. Также это в целом период серьезных решений, связанных с семьей. Например, вы обсудите с вашим. Партнером по браку, свою готовность к тому, чтобы иметь детей. Таким образом, в этом году ваша семья расширится. В целом, в январе будут происходить те события, которые будут лить мотивом всего года. То есть так или иначе, то, что происходит в январе, оно будет потихоньку-потихоньку проигрываться почти весь 2020 год. Так что будьте внимательны. С 1 по 6 число Меркурий и Юпитер будут соединяться с Южным узлом в вашем 4 секторе. В это время будут происходить какие-то очень приятные, хорошие события, связанные с домом и семьей. Опять-таки, это может быть период, когда вы встречаете гостей, когда вы ездите к кому-то в гости. Это может быть время важных обсуждений, связанных с вашим домом, с темой недвижимости. Но в целом это период, когда вы хотите находиться в кругу самых близких и родных, и все, о чем бы вы ни говорили, будет так или иначе приводить к этим темам. 3 числа Марс, планета активности, переходит в знак Стрелец. И сразу же после перехода Марс будет делать хороший аспект к Херону. В целом, в январе вы почувствуете больше свободы, в первую очередь, свободы передвижения. Это может быть целая череда недалеких поездок. Также третий дом отвечает за общение. Вы можете расширить круг людей, с которыми вы общаетесь. Это может быть даже тренинг, который вы посетите. Это может быть начало нового обучения. В любом случае, вы будете направлять свою энергию на поездки, либо же на то, чтобы получать какую-то важную для вас информацию. И в период с третьего по пятое число может быть, такое даже перенасыщение какой-то информацией, полное погружение в какой-то вопрос или даже в несколько тем одновременно. 7 и 8 числа будет очень сильное влияние Нептуна. Он будет в аспекте к Солнцу и к Меркурию. В этот период лучше не планировать серьезные дела. Это время, которое стоит посвятить семье, отдыху, расслаблению, и это время, когда действительно получается отвлечься от тех дел, которые полностью ваш ум занимают. То есть это время, когда можно по-настоящему расслабиться. Поэтому используйте этот шанс. 10 января будет полное лунное затмение в 20 ⁇ градусе знака рак в вашем 10 ⁇ доме, который отвечает за работу, карьеру, достижения и, в принципе, за те важные темы, которые мы впоследствии запоминаем, за те события, которые остаются в нашей памяти всю жизнь. Данное затмение может помочь вам получить результат в каком-то очень важном деле. Например, вы долго хотели получить высокую должность и, наконец-то, вам в новом году скажут, что вот это повышение, оно ваше. Может быть период, когда вы наконец-то поймете, в какой сфере вы хотите развиваться. То есть это может быть связано с профориентацией. Это может быть также связано с личной жизнью, когда приходит определение, где вы будете жить, с кем вы будете жить. По десятому сектору идут моменты, когда человек востребованный и его ценят именно его как индивидуальность и это может быть даже популярность в какой-то сфере это может быть э, э, ситуация когда вас куда-то приглашают как эксперта то есть в целом э, январь очень ресурсный месяц и э, вы помимо семьи можете также получать результат и э, в в сфере вашей карьеры. 11 числа Уран разворачивается в прямое движение в вашем восьмом секторе гороскопа. Вблизи этой даты могут происходить какие-то незапланированные крупные расходы. Это может быть покупка чего-то. Или вы вдруг захотите куда-то съездить и будете бронировать билеты. Может произойти что-то из ряда вон выходящие, которое также повлияет на ваши расходы и финансы. Этот разворот Урана все-таки советует вам не заниматься экстремальными видами спорта вблизи этой даты, поэтому, пожалуйста, не катайтесь на лыжах, на самках в это время и не занимайтесь никакими экстремальными видами спорта. Но есть и очень хорошая новость, что после разворота Урана все, абсолютно все планеты будут уже двигаться вперед. Поэтому вторая половина января очень сильно заряжена на успех и на активность. Это благоприятнейшее время для любых начинаний и для того, чтобы активно продвигать уже начатые проекты. Затмения будут уже к тому времени позади. Поэтому в энергетическом плане, в моральном, эмоциональном плане тоже будет намного проще. 12-13 числа будет силовая точка января. Плутон будет в соединении с Сатурном. Это очень редкий аспект. И эти две планеты встречаются в вашем четвертом доме. Именно поэтому я так много раз упоминаю, что будут происходить самые разнообразные события, связанные с домом, семьей, недвижимостью, родителями. И помимо этого... Сатурн и Плутон будет также на время соединяться еще с Меркурием и Солнцем, что еще больше подчеркивает важность этого события, что оно сразу же будет обсуждаться. Но в целом этот аспект будет действовать в течение почти всего 20 года, так что многое, что будет начинаться в январе, будет иметь длительное продолжение. 13 числа Венера переходит в Рыбы в ваш шестой сектор на три недели. И это будет очень благоприятное время в плане работы. Это всегда работа, за, за, за которую вам платят больше, чем вы рассчитывали. Это всегда возможность получить дополнительные материальные бонусы. Это всегда работа несложная, не пыльная, когда э, не горят сроки, когда, в принципе, можно все делать с удовольствием, с чувством и с расстановкой. Но в период э, с После перехода Венеры два дня подумайте о том, чтобы не планировать важные встречи, важные переговоры, так как все может идти в этот период кувырком. Дело в том, что Венера будет делать аспект к Урану, и это у нас планета мастер неожиданностей, поэтому в это время могут случаться определенные форс-мажоры, и нужно быть к этому готовым. 16 числа Меркурий переходит в Водолей, ваш пятый сектор, и до конца месяца вы будете заняты обсуждением каких-то тем, которые вам очень нравятся. Это может быть связано с красотой, дизайн, например, помещения, или это может быть даже вы вручную будете создавать какую-то красоту. Это период, когда вы много разговариваете о детях или о тех людях, которых любите. Это может быть новое интересное знакомство, это может быть начало творческого проекта, это, может быть даже, это могут быть мысли о начале собственного дела или же активное участие, если у вас уже к этому времени будет какое-то свое предприятие. Сразу после перехода Меркурия в ваш пятый сектор с 16 по 18 число тоже будет достаточно турбулентный период, когда лучше не планировать какие-то важные переговоры и встречи. Но в целом этот период не столько турбулентный, как нестабильный. Поэтому время подходит для каких-то творческих замыслов, для того чтобы нестандартно посмотреть на какую-то ситуацию, но не для серьезных переговоров и важных решений. 20 числа Солнце переходит в знак Водолей, ваш пятый сектор. Это еще раз подчеркнет важность темы детей, хобби, творчества, занятия по душе для вас в конце января этого года. И поэтому ситуация, связанная с этими темами, прояснится и все будет получаться достаточно легко. 23 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Юпитеру. И это очень хороший день для семейного отдыха, а также для работы. То есть, в принципе, есть выбор. Но даже если это будет касаться работы, все равно эта работа будет. Несложной, но в то же время она принесет хорошее финансовое вознаграждение. 24 числа будет новолуние в Водолее в вашем пятом секторе. Как видите, во второй половине месяца начинает постепенно для вас быть активной тема отдыха, развлечений. Это новолуние может дать вам встречу с людьми, которые дороги вашему сердцу. Это может быть, например, новая поездка. Это может быть планирование отдыха. Не обязательно даже вы будете куда-то ехать. Это может быть в том регионе, где вы проживаете. Просто вы спланируете для себя полноценный отдых. Скорее всего, в первой половине месяца вам удастся решить какой-то довольно сложный вопрос. И во второй половине месяца это позволит вам ощущать себя более расслабленно. 25 числа Меркурий будет делать хороший аспект к Марсу. И это период благоприятный для переговоров, встреч, поездок, а также для обучения. Это может быть конструктивно проведенное время с вашим братом, с сестрой, с каким-то родственником другим. Но в любом случае коммуникация в это время будет вас подталкивать к определенным действиям, к активности. 27 числа Лилит переходит в Овен. Если вам интересно, что принесет этот транзит на протяжении ближайших 9 месяцев, то дайте мне знать в комментариях. Если эта тема будет востребована, то я сниму об этом обязательно отдельное видео. 27 числа Венера будет в соединении с Нептуном и в квадратуре э, к Марсу. В конце месяца желательно найти время для отдыха, для того, чтобы расслабиться. Венера ⁇ это ваш управитель, и она будет в соединении с планетой, которая вообще не располагает к активной, напряженной работе. Поэтому все-таки конец января у вас будет происходить на релаксе, чего вам искренне желаю. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Надеюсь, что получилось интересно и познавательно. Во всяком случае, я очень старалась. Также приходите ко мне на обучение в мою школу астрологии. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока!